муж очень сильно добрый человек но на данный момент настолько дошел что стал плакать как маленький ребенок лишь бы никто не пострадал если мужчина или женщина беспрепятственно и очень сильно начинает плакать это говорит о судорожных накоплениях первые признаки эпилепсии обычно начинает с того что человек начинает плакать обязательно сделайте энцефалограмму обратитесь к неврологу также ряд заболеваний сердечных особенно начинается как раз с того что человек становится э, таким э, э, не раздраженным а вот становится плаксивым и так далее обязательно обратитесь к неврологу и кардиологу возможно это не связано с тем что он добрый или недобрый это связано с физиологическими процессами они известны эти физиологические процессы в медицине я как человек который изучал медицину могу сказать что они описаны в литературе ставлю ему пример о войне, что страшнее не может быть хотя у самого диабет сильно переживая полгода жизнь как в аду спасибо родненький отвечайте на вопросы на